Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня с вами идем смотреть двухкомнатную квартиру с отделкой под ключ от застройщика. Дворы у застройщика достаточно хорошие. То есть сразу сдается придомовая территория, асфальтированные дороги, детские площадки для малышей, большая спортивная площадка и придомовая территория, где припарковочное место разместить. Хотя машин гораздо больше чем парковочных мест, но если пойти чуть разные места то покрутиться, можно припарковать автомобиль рядом не обязательно прямо под самым подъездом или под самым окном но возле дома можно припарковать автомобиль входим дом, дом достаточно высокий цоколь первый этаж вернее не, не первый этаж а цокольное помещение под коммерцию сдается есть пандус для а, лиц с ограниченной возможностью передвижения и мамаш с колясками, да? довольно-таки хорошие асфальтовые дорожки все уже облагорожено. Пойдемте в подъезд. даем в подъезд. Здесь э, кафель на первом этаже и два лифта. Пассажирский и грузовой. Одна кнопка вызова лифтов. При выходе из, из лифта здесь уже покраска на первом этаже. Кафель на полу, кафель на лифтовой площадке. На лестничной площадке всего. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, входим в квартиру дверь достаточно твердая, металлическая под замену не требуется попадаем Эта вот квартира называется евро двухкомнатная. здесь попадаем прихожая зона прямо у нас ванна находится с левой стороны комната 19 с половиной квадратных метров довольно таки вытянутая длинная ширину комната где-то порядка трех метров длину 5 с небольшим вот такая вот она поклеенные обои наверху натяжной потолок здесь единственное что стояковая система отопления. такой вот вид из окна пойдемте смотреть дальше межкомнатные двери достаточно симпатичные не под покраску а фурнитура надежная попадаем в ванну в ванной на полу положен кафель. Установлена сама ванна со смесителем. Также есть тюльпан в Ванна где-то порядка 3,5-4 квадратных метров. Достаточное пространство даже для установки стиральной машины. Здесь у нас зона под гардеробную. Хотя здесь есть возможность также Стояка В высших квартирах, видать, больше. И здесь у нас располагается сама кухня. Кухня у нас с гостиной совмещена порядка э, 36 квадратных метров. Это комната. Здесь два окна. больших. Такая вот здесь зона для кухни. Установлена плита электрическая. Застеклен Балкон. Здесь выход на балкон. Балкон застеклен, на полу улежит Остекление самого балкона и вид во двор. Ну, такая вот квартира. Стоимость данной квартиры 2 миллиона 790 тысяч рублей. Туалет отдельно. Место для шкафчика.